Фафагин, а также его сестры Шкода, Ауди и прочая банда проверяем давление топлива низкое то есть от топливного насоса с бака до ТНВД вылезла ошибка по клапану n 276 на ТНВД вот. и речь идет на данный момент не о нем а о проверке давление потому что приговорить этот клапан надо быть на 100% уверенным что давление которое создается до него является должным на каждой машине оно бывает разным у кого-то 3 бара у кого-то 4 у кого-то и того меньше манометр найдете в магазине за 150 рублей два шланга того дешевле хомут, резинка трусов проволока в народе доступны куда подключать в разрыв подачи от насоса до ТНВД схематически показывает если кто-то не понял то извините возможно и здесь не стоит на данном авто давление должно быть от 4 до 7 бар на данный момент мы наблюдаем давление 1.1 в чем оно проявляется? В том что на горячую машина глохнет что в движении, что на месте, без разницы. Недостаточная подача топлива. Что виновато в подаче низкого давления? Можно только пока раскидывать на пальцах. Либо фильтр-заборник, либо топливный насос, либо потусторонние силы. Но суть этого видео стояла в другом. Так что наметки вам показаны, как на любом автомобиле, каким образом, согласно технической документации, когда вы нашли какое должно быть давление, как вы можете его потом.